Друзья, всем привет! Вы на канале Черник Стайл. Рад вас всех приветствовать здесь. Я немножечко занимался. Сейчас у меня пришла идейка заснять это видео. Оно связано с тем, что на канале 2К видео будет снято одним кадром без вырезок и прочей ереси. Извините, если я буду так делать, дышать, потому что я сейчас пробежал очень много километров, поджимался дом позанимался, поэтому не обессудьте. Хочу вот что сказать. Ребята, всем огромное спасибо за то, что подписаны на канал это действительно для меня э, огромное событие. 2 К Сабов на стримах это, ну, для меня прям реально пушка. Я очень рад, что вы со мной. Дальше будет интересно, мы будем развивать канал, продолжать. Если я решу, как обычно уйти, как год назад, скиньте мне это видео. И я обещаю вам, что я останусь и продолжу стримить. Вот, будем делать свой контент, не будем смотреть на других стримеров и будем делать что-то свое интересное, потому что делать как все это неинтересно в принципе для меня. Вот. Главное, на самом деле, не количество сабов, а их активность, поэтому буду рад, если вы будете продолжать проявлять активность, писать комментарии, ставить лайки, рассказывать друзьям, да и вообще делиться своим мнением на стримах, вашими переживаниями, будем обсуждать. Для меня важна, короче, коммуникация со зрителями, что вы хотите смотреть, какую вы хотите получать информацию, поэтому пишите мне в комментариях, на стримах, будем это все обсуждать. Я не киберспортсмен, я на стримах не показываю какой-то дикий скилл, на стримах я люблю, ну, типа, душевную, ламповую атмосферу. Все общаются, все наслажаются, все кайфуют. Никаких больше шизников, папки и так далее. Будем только кайфовать, наслаждаться новыми играми, проходить. Будем показывать вам новые игры. Еще огромное спасибо сказать тем, кто закидывает донаты, кто подписывает спонсорку. Она как бы недорогая, но она помогает. Развиваться в каналу в плане того, что я покупаю рекламу на, ну, в пабликах у других стримеров, потому что на площадке YouTube очень сложно развивать стримы, потому что это видеохостинг, это видео в первую очередь, а не стримы. Хочу огромное спасибо сказать тем, кто со мной с самого начала. Я уже почти стримлю два года. Где-то полгода я отсутствовал после пос последних шизников, поэтому приходится все начинать заново. В первую очередь хочу поблагодарить, что вы остаетесь, заходите там не на стримах, смотрите. В записи это вообще кайф. Спасибо, ребят. Не забывайте, если вы смотрите с телевизора, включить не полениться, телефон написать мне: Саня. Я здесь. Я смотрю там с телека чтобы я короче не раскисал, кайфовал. Пускай у вас будет там 5-10 человек, но мы будем сидеть, кайфовать, короче, и все у нас будет, ребят, ништяк. Поэтому планах развития канала сделать какой-то интересный контент если вам это интересно оставайтесь здесь будем вместе развиваться вот что еще хотел сказать я не буду вас агитировать заходить на, на стримы я вам скажу ребята вы должны быть здесь приходите всегда буду раз вас всегда буду рад вас видеть поэтому не падайте духом здесь черный стайл увидимся на стримах всех люблю целую не болейте а боба Сейчас я выключу, смотри.